возможно это так скажем заключительный прямой эфир в инстаграме посмотрим, как завтра будут развиваться события, но обещают уже в ближайшее время все заблокировать поэтому, чтобы не потеряться призываю вас подписываться на телеграм-канал Елена Феоктистова Центр финансовой культуры ссылка будет прикреплена соответственно и вы можете Найти меня там, по поисковику Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры. Елена, нижнее подчеркивание, финкульт точно, точно так же выглядит. Ну и если вдруг будут какие-то сложности, то, конечно, пишите, я буду отправлять личные сообщения. Не забывайте про сайт finkult.ru, там вы можете подписаться на рассылку, и уже оттуда ко всем нашим соцсетям будет доступ. А, о чем бы хотелось поговорить? В последнее время люди присылают сообщения, связанные с тем, что будет ли дефолт, а что же делать с запасами, а куда деть сбережения и так далее. И, к сожалению, большинство поддается вот этой всеобщей панике, поддается именно тому, что, боже-боже, все пропало, доллар там 150, 350 и так далее. Дефолт типа неизбежен и тому подобное. А это неправильно. <смех> неправильно по всем статьям. Как в юриспруденции есть такое выражение, не по форме, не правой, не по форме, не по праву, не по закону, не по процессу. Так вот, в данном случае, в чем ошибка заключается большинство ну, вот людей, которые так раздают, рассуждают, первая ошибка это поддаваться панике, ей поддаваться не надо. А вторая ошибка – это путать дефолт и курс валют. Дефолт – это невозможность стороны отвечать по своим обязательствам. В нашей стране дефолта не будет, поверьте. Почему? Потому что обязательства, по которым отвечает Российская Федерация, это обязательства по, по облигациям федерального займа, по договорам и так, далее, и так далее. Помимо резервов, которые есть в запасах, там и золото, мы на пятом месте в мире по запасам, в резерве, и валютные резервы есть, и другие. У нас еще и очень много полезных ископаемых, сырья, ресурсов, которые можно в любой момент продать и таким образом закрыть обязательства перед кем-либо. То есть, по сути, дефолт – это банкротство. Банкротство, оно возможно только тогда, когда у человека нет возможности рассчитаться по долгам. У России есть возможность рассчитываться по долгам, и никто ее не душит. Второй момент, который почему-то путают в этой цепочке рассуждений – и я вот эту цепочку пытаюсь сейчас разбить, это именно навяз... э, идея того, что вот банки попали под санкции. Да, они попали под санкции, но э, деньги ваши от этого никуда не пропали, не исчезли, и ничего с ними не случилось. Э, банку, которая находится под санкциями, сложнее работать, ему тяжелее какие-то вещи выполнять, ограничили, вот, собственно, валютные переводы, валютные операции. Вот здесь бы я порассуждала, к чему это может привести. И сегодняшний момент утверждать что-то однозначно нельзя, потому что это будет нечестно и несправедливо с точки зрения истории. Но предполагать мы можем. Мы можем предположить от того, что, исходя из того, как развиваются сейчас события, что вполне возможно будет некое закрытое пространство внутри нашей необъятной родины и дружественных к нам стран, и будут два курса валют, предположим, тот, который там, и тот, который тут, как это было в свое время в Советском Союзе. Мы можем предположить о том, что будет другая там ситуация, предположим, мы не будем закрываться и не будем, ну, отпустим там, предположим, доллар, да? но тогда это приведет к очень сильному упадку экономики внутри страны и так далее. В любом случае вся политика сегодня и Центробанка, и э, вот именно для выравнивания экономической ситуации, она направлена именно на то, чтобы э, сдержать кризис, успокоить население и э, вот эту вот панику снять. А, Поэтому-то и ставки по депозитам и по накопительным счетам сейчас до 25 годовых, а это инвестиционная доходность. Поэтому и валютные депозиты очень дорогие. Там Тиньков предлагает под 8 годовых валютные депозиты в Сбере 6, по-моему, в евро, 7 в долларах. То есть э, банки крутятся как могут для того, чтобы, для того, чтобы сохранить нормальный режим работы. Но это никак не связано с дефолтом, поверьте. Это вообще совершенно другая история. И это не связано с пропажей ваших денег. Деньги никуда не денутся, потому что а, те санкции, которые были введены, ну да, они усложняют работу, но они на ваши деньги никак не влияют. То есть ваши деньги как были на счетах, так и остались. Как было до миллиона четыреста застраховано, так и осталось до миллиона четыреста застраховано. То есть вы можете смело в каждом банке хранить там, по миллиону, потому что страхуется сумма дела и процентов. То есть, если накапает, то вы можете все вместе взять как раз. Задавайте ваши вопросы, если они возникают, и я, соответственно, перейду к вопросам, которые задавали люди в сторис. Итак, на вопрос «Возможен ли дефолт?» я уже ответила «Нет». Нет, еще раз «Нет». Не нужно поддаваться этой панике. Не путайте, пожалуйста, дефолт и динамику курса валют. Ну, вот пока так. А потом будет... По-другому. Возможно ли уход от доллара? Китай запускает этот процесс. Что это повлечет для России? Так мы тоже этот процесс запустили, да, и я думаю, что очень возможен уход от доллара, и будет наращиваться внутреннее производство, то есть тех, того дефицита, который есть, и по сути будет все просто в рублевой зоне рассчитываться в рублях, налоги в рублях, зарплаты в рублях, все производство в рублях, и закупка будет всех сырья и всего материала в рублях. То есть мы же с 2014 года начали отодвигаться от доллара, и у нас это очень хорошо получалось, активно, так скажем. И я думаю, что Центробанк продолжит именно эту политику, и, конечно же, отвязываться от доллара тоже будут, и контролировать курс будут. Будут контролировать. Так. Хорошо, вопросы посыпались. Сейчас буду на них отвечать. Тык, тык, тык, тык, а, Убегают, убегают вопросы от меня. <связываю> я не успеваю, друзья. А, так, так, вот это я ответила. А, опасения деноминации. Квартира авто самые максимальные. А почему вы переживаете за, за деноминации? Деноминации это просто возврат к копейкам. Это не означает, что деньги опять же обесценятся или еще что-то. Нет, это просто, ну, отрежут несколько нулей. И то не факт, что это будет, не факт, что это произойдет. Да, конечно, любая деноминация ведет так или иначе к небольшому росту цен. То есть в разбеге мы это понимаем, потому что там было что-то стоило, там, предположим, тысячу рублей, стало стоить там... 100 рублей и там 50 копеек, предположим, вот уже подорожало на 50 копеек, но, э, но не факт, что это будет, потому что для того, чтобы деноминацию проводить, нужно прям э, действительно отпустить ситуацию внутри страны, и не делать каких-то действий, которые бы сдерживали панику населения. Потому что очень многое, то, что происходит, оно происходит из-за паники. Центробанк, он почему ограничил работу с валютой, почему он ограничил работу биржи. Это, кстати, все эти шаги, все действия, которые делали и другие страны. Биржа всегда... Останавливает работу во время кризиса в стране, это не только в нашей стране так происходит, это происходило и в других государствах во время кризиса. Для чего? Для того, чтобы спекулянты не обрушили ее, для того, чтобы не произошла вот эта вот искусственная, так скажем, искусственная история. Выжидают и будут ждать, пока ситуация не устаканится и не не стабилизируется, и это разумно, это нормально, все так делают, давайте так, этим руководствоваться. А по поводу вот, деноминации, надеюсь, я ответила, потому что ну, ну, отрежут несколько нулей, что ну, как, бы, как был рубль, так и останется рублем. Да? Как зарабатывали в рублях, так и будем тратить в рублях. Да, отвязываться от доллара будут, контролировать курс доллара будут, и, соответственно, будут, будут какие-то события, связанные с этим. А, ну и, конечно, будут наращивать внутреннее производство для того, чтобы дефицит снизить. По поводу квартир, авто и всего прочего, опять же, это сейчас на панике еще очень многое растет, потому что люди начали прятать деньги в страхе того, что ничего не будет, все пропало, и начали все скупать, а, соответственно, спрос рождает предложение и цена вырастает всегда была возможность покупать автомобили заграничные, всегда была возможность приобретать недвижимость, и она останется. Другой вопрос о том, что отвязка от доллара может как раз-таки привести к тому, что будет небольшая стабилизация на том или ином рынке. Здесь не нужно, опять же, если у вас было в планах, вот всегда руководствуемся своими целями. Если у вас было в планах приобрести недвижимость или автомобиль, открываем финансовый план и смотрим, как ситуация повлияла. Там Сейчас это выросло в цене, допустим. Окей, могу я себе это позволить с нагрузкой дополнительной, там, кредитной или нет? Не могу. Ну, все, значит, отодвигаем, ждем. Открываем накопительный счет, там, в ВТБ по 25 годовых, в хоум-кредите 22% годовых накопительные счета. Открытие 20% годовых. Открываем накопительный счет, отправляем туда деньги. В любой момент можно пополнить, в любой момент можно достать. Зарплаты наши больше не становятся, обратите внимание, не становятся зарплаты больше. А доходность сейчас по накопительным счетам она сравнима с инвестиционной доходностью в акциях, в облигациях нескольких лет назад. Ну, там, год назад, предположим, это нормальная доходность была. Поэтому сейчас очень хороший способ тогда переждать вот эту вот бурю именно так. Если же вы можете себе позволить, тогда и для вас это высокая потребность, тогда просто идем и делаем, решаем вопрос. Но здесь, конечно, нужно каждый раз, раз разговаривать индивидуально. Если у вас есть потребность в этом, опять же, вы можете записаться на встречу куратору, и куратор с вами пробеседует, посмотрит, составит финансовый план, если его нет. Если он есть, то посмотри корректировку и уже дальше примите решение. Надеюсь, я ответила. Расскажите, пожалуйста, о криптовалюте. Каким видите данный рынок? Сверхрисковым. Всегда видела и буду продолжать видеть. Более того, друзья, вот сейчас, так как из-за того, что идет блокировка по всем фронтам, перестает работать видите, сопутствующая история. Да? И очень многие биржи перестают работать и перестают отвечать. У меня вот мы, наверное, все-таки сделаем, вы в телеграм-канал, когда подпишетесь, мы там завтра или послезавтра сделаем обзор ситуации, девушка активна. Что такое криптовалюта? Криптовалюта это, опять же, инструмент, который ничем не подкреплен, там нет никакого запаса, нет никакой ценности. Я не буду сейчас спорить о том, что все деньги фиатные и так далее, это основной аргумент, который говорят сторонники криптовалюты, да, конечно, фиатные, но есть гарант это государство, о том, что вот рубль, можно на него что-то купить, это гарант. У криптовалюты таких гарантов нет, она децентрализована, там нет именно вот этого централизованного органа, который бы сказал, что вот криптовалюта, на нее можно купить то-то. И, соответственно, вот эта вот история, что она стоит каких-то денег, это искусственная история, связанная со спросом и предложением. То есть для того, чтобы там зарабатывать, вам нужно постоянно раскачивать лодку и привлекать туда людей. Привлекать, привлекать и привлекать. Это первый момент. Готовы вы вот становиться таким пророком, миссионером? Второй момент о том, что необходимо учитывать, там нет дополнительной капитализации. Если мы откроем накопительный счет, кинем туда деньги, у нас будут проценты. Если мы купим акции, у нас будут дивиденды, в облигациях купоны. В криптовалюты нет капитализации, то есть вы не можете получать, вам нужно расставаться с активом для того, чтобы получить. А чтобы расстаться, нужно еще найти человека, которому вы можете это продать. То есть вся эта история крайне спорная, особенно сейчас. Сейчас и мошенников много, и блокируются, и не отвечают, и пропадают. И вот история, например, барышни, у нее на страничке написано, а, приходит сообщение, тяжелая финансовая ситуация, в кредитах, пожалуйста, помогите деньгами. Я все знают о том, что я в долг не даю принципиально. Я и об этом так и пишу. В Долг принципиально не даю. У нас есть бесплатный материал. Посмотрите, вот там можно как досрочно закрыть кредиты. А, она мне пишет, это благотворительность, дайте ему денег я говорю, нет, я не дам вам денег <свят> и я, мне стало интересно, какая настойчивая девушка, перехожу на ее страницу и вижу, что она там типа обучает инвестициям и смотрю, у нее там сразу посты, связанные с криптовалютой она заманивает, ну приглашает давайте уж не будем оскорблять человека, приглашает в какую-то криптовалюту, ну так скажем, я с этой криптовалютой не знакома. Не биткоин, вдруг а И что, какой вывод я могу сделать? Я делаю простой вывод о том, что она все свои сбережения туда вложила, еще кредитов набрала, накупила, никто не покупает больше. она не может рассчитываться по своим обязательствам. Ну вот вся история. Другие клиенты пишут, опять же, в личных сообщениях, о том, что вложили полтора месяца назад там, в криптовалюту, и все, и ни, ни посредник, ни биржа, никто не выходит на связь. Я говорю, ну все, в прокуратуру бегом заявление писать, а что тут еще сделаешь. Поэтому это всегда сверхрисковый инструмент, это и особенно сейчас, в период паники, не стоит экспериментировать. Я говорю, если хотите сохранить бездействие, но раз самый лучший способ, честно. Есть ли смысл продать свои доллары? Зависит от ваших целей. У меня, например, тоже есть часть финансового резерва в валюте, я пока не продаю. Потому что ну, у меня не, я не вижу в этом потребности. Лежат они и лежат. У меня также есть евро, тоже потребностей в них нет, лежат и лежат. Поэтому, если вам нужны, нужны рубли, тогда да. Если нет, ну оно же есть, не просит, как говорится. Если у вас потребностей нет, пускай оно остается так. Вот и второй вопрос, опять же, стоит ли продавать доллары, опять же, зависит от ваших целей. Как вы думаете, в какой валюте в настоящее время стоит держать деньги? Опять же, в той, которая у вас есть. Почему? Потому что, если у вас все есть в рублях, ну, значит, открываем накопительный счет и кладем в накопительный счет, напомню, от 20% до 25% годовых ставки по накопительным счетам а счет можно в любой момент пополнить в любой момент вывести там не будет потери процентов как в этих жестких строгих депозитах если у вас почему не покупать сейчас во первых потому что курсы ну, неадекватно стоят да? во вторых потому что уже центробанк ввел некоторые ограничения связанные с приобретением валюты теперь любая валюта выдается в долларах ну и там идет вот конвертация, исходя из того, что там хотели одно, получаем доллары, и ограничение в районе там, 10 тысяч долларов. Да? А плюс, если мы покупаем комиссию 12%, исключение, конечно же, люди, у которых были валютные вклады, которые просто хотят забрать свою наличную валюту, с них комиссию банк не взимает. А так... Насколько это выгодно? Сейчас это крайне спорная история. Это уже паника началась. Уже нужно ждать, уже нельзя дергаться. Когда стабильность будет, тогда начнем опять прикупать. А сейчас нет смысла бежать куда-то. Так, надеюсь, я ответила. Отправили запросы на участие в вашем прямом эфире. Ну, Молодцы. Я, я же с вами не договаривалась на совместный эфир. Что значит решение Центробанка о снятии долларов до 9 сентября? То есть мы в любом случае должны от них избавиться? Не-не-не-не-не-не-не. Центробанк просто ограничил количество наличных, то есть он ограничивает искусственно количество валют у людей на руках. И сейчас до 9 сентября принято решение, что максимум 10 тысяч долларов на человека. И еще какая история, и все остальные валюты тоже переводятся в доллары. То есть это связано только с тем, что вот ограничение идет, чтобы вот эту вот панику опять же снять. Чтобы люди уж, если вы в рублях сидите, так оставайтесь вы в рублях. Вы нафига и комиссии платите и все остальное. <laughs> Зачем вы себе в, в убытки вгоняете? Так, э, есть ли смысл покупать упавшие акции, Росгос, предприятий, Газпром, Сберпарк, Русникель и так далее? Слушайте, ну, когда биржа откроется, зависит от ваших целей инвестиционных. Э, ну, поймите... Блин, я не могу ведь прямо ответить на этот вопрос. Это же уже будет считаться инвестиционной рекомендацией. Давайте так. Не является инвестиционной рекомендацией. Зависит от ваших целей и зависит от вашего портфеля. Голубые фишки. Обычно опытные инвесторы ждут кризисы для того, чтобы купить голубые фишки. И для того, чтобы потом уже они отросли и радоваться этим баснословным прибылям. Вот, надеюсь, я вам ответила, не отвечая. Так, какие еще есть вопросы? Друзья, задавайте. Буду сейчас тогда переходить. Как вы думаете, долларов сильно вырастет? А он будет сейчас колебаться постоянно, я думаю. И я думаю, что будет колебаться достаточно долго, пока, пока не наступит какая-то стабильная история, не будут налажены какие-то моменты внутри страны для того, чтобы научиться его контролировать. То есть, а, ну вот я все-таки склоняюсь к тому, что будет внутри страны один курс, а там за бугром будет другой курс. То есть вот будет такая история. Мне кажется, это вполне таким реальным сценарием. Тем более все действия, которые сейчас предпринимает Центробанк, они в этой ситуации разумные и они, скорее всего, к этому и приведут. А, в каких-то моментах, конечно, он будет вырастать, в каких-то моментах он опять будет падать. То есть эта ситуация, ну, сложно спрогнозируемая, постоянно будет колебаться. Но опять же, друзья, давайте, вот что вот, почему вот этот, я вот никак не могу понять, почему же этот доллар так вас всех беспокоит, что ж вы так из-за него переживаете? О себе, о себе думаем, мы как зарабатывали с вами в рублях, так и будем тратить в рублях. Да, какие-то товары у нас скорректируется цена. Но она скорректируется, потому что была, была необходимость закупки там, сырья или еще чего-то для производства а, здесь, в, в, там, в иностранной валюте. Но сейчас или же начнется активное опять же, импортозамещение, а, или же друзья китайцы нас не оставят, ну и другие, как это сказать, сочувствующие страны. То есть... Я думаю, что этот процесс просто нужно время для того, чтобы все стабилизировалось. Ну, к осени, наверное, как-нибудь там, октябрь-ноябрь, что-нибудь да, произойдет. В ноябре как раз будем подводить итог, что нас ждет дальше. Встретимся на большом семинаре, обсудим. Вот, так что переживайте из-за того, что доллар будет туда-сюда прыгать, падать, не стоит. Здесь в первую очередь думать о своих целях. Вы все равно в рублях будете их делать, и вы все равно осуществлять их будете в рублях. Поэтому, если у вас сейчас есть запасы, накопительный счет, мне кажется, самая такая простейшая история, чтобы не суетиться, и лишних убытков себе не, на, не насобирать. Спасибо за ответы и привет из Казахстана. Пожалуйста. Пример борьбы с кризисом Украины, и Турции. Какие последствия для граждан финансовом отношении? Не очень поняла, Егор, ваш вопрос. Вы же Егор, да? Мне кажется, я вас уже знаю. Еще раз. У каждой страны идет свой апгрейд. Вы не забывайте о том, что у нас такое количество природных ресурсов что мы как бы сами-то по себе выживем более чем, мы-то справимся. Я, я в этом не сомневаюсь. И без наших ресурсов тоже сложно другим. И поэтому ситуация будет стабилизироваться, и она будет стабилизироваться так или иначе в каком-то своем проявлении. Что для граждан? Для граждан главное сейчас не паниковать и помнить о своих целях. То есть старайтесь думать о себе, старайтесь думать о том, что вам зарплату-то не повышают. Соответственно, просто пересматриваем финансовый план, корректируем его, смотрим на свою нагрузку на бюджет, на свои финансовые цели. И пока есть возможность под 20-25 годовых держать деньги, направляем в накопительные счета. В любой момент можем достать проценты нам выплатят за тот период, пока находилась. То есть здесь сравнивать вот эти все страны тут крайне сложно. Крайне. Так, спасибо за ответы. Мы застряли сейчас в Египте, а, ребят, искренне жаль. Беспокоит, потому что боимся, что все в цене вырастет и наша валюта станет бумагой. Какая валюта? Рубль? Нет, не до такой степени мы зависим от доллара, чтобы он прям превратился в бумагу. Понимаете, в чем дело? То есть, если бы мы, у нас прямо было все там на 90% из-за рубежа и расчеты в валюте, тогда, да, надо было бы переживать. А у нас не настолько сильно, мы с 2014 -го года, понимаете, то есть готовились. А, ну, не мы, конечно, мы-то ни к чему не готовились, как люди. А вот власть она с 2014 -го года шла по определенным рельсам, по определенной политике и двигалась в определенном направлении. И отсюда а, как раз-таки с 2014 -го года идет вот это активное импортозамещение. А, поэтому все, все будет, все будет вот производиться в тех валютах, в которых мы живем. Да? В Рубль он останется все равно. А, прикупить юани? Зачем? зачем ну вот как бы вы ответьте себе на вопрос зачем сейчас паника на рынке сейчас все стоит неадекватно вот для чего можно же просто остаться в, в этом в накопительном счете и в 20 25 годовых получить ну 25 конечно у ВТБ, которые все сейчас обходят стороной а, ну хорошо home кредит 22 годовых М? не санкционный банк так Стоит ли покупать недвижимость в России сейчас? Зависит от ваших целей. То есть, ну вот, опять же, почему нет, если это ваша потребность? Ну, и как вы, вы что, будете на улице жить или продолжать снимать все это время? Понятно, что сейчас эксперты спорят о том, что говорят, что ну, рынок перегрета, другие говорят, что... Нет еще, есть там порох по и так далее, есть еще куда расти. Но вместе с тем, я опять же думаю о том, что вот эта всеобщая паника, она как раз и привела к тому, что вот началась опять вот эта суета с ценами на недвижимость. А обратите внимание, государство у нас влияет только на застройщиков, только на первичный рынок. Вторичный рынок, он зависит от людей. А людям зарплаты не увеличивают, а долги надо закрывать, а обязательства надо закрывать, а ипотеки надо закрывать или еще что-нибудь. И, соответственно, вполне возможно, что ну, будет другая обратная ситуация, вторичка просядет, предположим, то есть вторичное жилье просядет, станет дешевле, а первичное останется, как это сказать, в каком-то росте определенном. Плюс ко всему у нас, к сожалению, рынок недвижимости регулируется в основном государством, а не спросом и предложением. И поэтому еще очень неоднозначная история связана с ценами там. Поэтому зависит от ваших личных финансовых целей. Если у вас есть финансовая цель недвижимость, это ваша потребность. Это не какая-то там инвестиционная история, не дай бог, да, помним, что инвестировать на заемные нельзя, это касается квартир, купленных в ипотеку, нельзя инвестировать на заемные, вот, как это такое, на, на а, ну и, как, конечно же, руководствуемся тем, что хотим, а, смотрим, оцениваем, подбираем, не забываем про торги, Потому что люди действительно в сложной ситуации, кому-то сложно, и приставы, соответственно, приходят и забирают квартиры, и выставляют на торги, и можно хорошие объекты подобрать там. Почему нет? Все возможно. Так. Так, в разводе я с Никитой Феоктистовым, поэтому вы можете задать вопрос по страховому случаю конкретно мне, напишите его, переходите там в телеграм-канал или здесь в личных сообщениях, пишите, пока еще все работает, и обязательно я вам отвечу. «Поднимает даже через ВПНК, подвисает даже через ВПНК». Бывает, ну друзья, что делать? Приходим в телеграм, будем теперь там дружить и, и, и, и общаться. А, выживем, вопрос какой ценой. Арест половины финподушки страны в 300 миллиардов долларов и последствия для гражданских накоплений помимо инфляции. Слушайте, Егор, ну, это, знаете, вот какая-то такая история, на мой взгляд, опять же, про панику, да, эта вот история, опять же, про то, что, все, <смех> случилось, Но на самом деле, еще ничего не произошло, что значит, какой ценой? Вы же продолжаете ходить на работу, вы продолжаете зарабатывать деньги, вы продолжаете их тратить. Ну, да и ориентируйтесь на себя, на свою Хватит историю, хватит переживать за э, этот, вселенские проблемы. Там без нас всех справятся, без нас принимают решения уже много лет, и мы, к сожалению, не можем на них повлиять. И, э, здесь вот ситуация такая, какая она есть, так, так как она сложилась. Мы можем только с вами ну, подстраиваться под обстоятельства. А обстоятельства сейчас говорят о том, что ну, кризис. И, соответственно, во время кризиса не надо делать резких движений. Просто смотрим и уж точно не бежим ни в какие валюты. Уже если остались в рублях, тогда уже просто их размещаем. Если есть возможность на фондовый рынок выйти, покупаем активы просевшие, это же так приятно потом в будущем заработать и так далее. Ну, слишком много каких-то вот фраз, которые между собой, ну, ну так, это, опять же, это что-то несколько, какая-то апокалиптическая такая история, нет. А почему вы так все время думаете, что вот произойдет что-то такое? Вы забываете о том, что у страны огромное количество ресурсов и запасов. А, ну, я, например, полагаю, что все-таки будут нас немножко закрывать от другого мира, и у нас будет здесь свой, э, своя экосистема, э, которая не будет зависеть. Китай же живет по такому принципу, ну, нормально живут, все прекрасно, а, Также и у нас внутри могут сделать, и будут контролировать курсы валют внутри страны, как это раньше всегда делалось потому что есть определенные а, правила для того, чтобы экономика развивалась. И для этого тоже будут сделаны определенные шаги. Так что так. Как вы думаете, стоит ли досрочно закрывать кредиты или все-таки ждать? А, здесь зависит от того, какая у вас а, ситуация. Если вас душат ежемесячные платежи по кредиту и есть какой-то запас денег, а, то часть денег, конечно, можно направить на досрочное погашение. Если вас не душит, если вам комфортно, если у вас нет каких-то проблем, ну тогда просто гасим и гасим, гасим и гасим. Тут важно же понимать о том, что любое досрочное погашение кредита приводит к каким-то последствиям. Первое последствие – досрочно закрыли кредит с уменьшением срока – Естественно, меньше потратили денег на проценты и смогли начать уже откладывать эту сумму к себе в кармашек. Да? Второе. Предположим, остались резко без финансового резерва. Вот эта история опасная. А вдруг с работой что-то пойдет не так? А вдруг еще что-то? финансовый резерв все-таки нужен. Ну, то есть, вот необходимо оценить именно ситуацию, связанную с конкретной вашей историей. Может быть, у вас ежемесячный платеж душит. Тогда нужно закрывать досрочно не с уменьшением срока, а с уменьшением этого ежемесячного платежа, чтобы чуть-чуть полегче было в месяц гасить. Тут как-то так. Так, что еще? Эмпонирует ваш настрой. Так Дока... здоровый пофигизм, он всегда эмпонирует, вы поймите. А здоровый пофигизм, он же формируется из-за чего? Из-за того, что я оцениваю, я могу на что-то повлиять сейчас? Нет, не могу. На что я могу повлиять? Я могу повлиять на себя и на свой выбор. Ну и, соответственно, я исходя из этого делаю. Если у меня не будет работы, что, на что я буду кормить своих близнецов и себя? За счет финансового резерва. Если у меня там, не знаю, случится проблемы со здоровьем, что я буду делать? Пойду, получу выплату по полюсу долгосрочного страхования жизни, накопительное долгосрочное страхование жизни. Буду решать этот вопрос. Если, там, ну вот, портфель у меня просел. Ну, кстати, как-то смешно просел, потому что у меня же портфель-то диверсифицированный. То есть он у меня как был миллион шестьсот, так и остался миллион шестьсот. Сейчас, правда, уже миллион семьсот. Потому что, что, российская часть просела, там, этот зарубежная часть подросла. Ну, как бы, капитал, опять же, сохраняется, да, пассивный доход сохраняется. Ну, о чем еще переживать-то? Я на то, что могу повлиять, я, я влияю. На то, что я не могу, я не влияю. А дальше главное не суетиться. Главное не суетиться. Это же самое такое простое. ПП страхование будет работать как обычно. Ситуация сегодняшняя как-то на, на, на этой компании скажется. Слушайте, на самом деле у ППФ страхование жизни, это же очень богатая компания, будем честными, она входит в восточноевропейский холдинг, который сам по себе тоже очень состоятельный. То есть это же не только одна компания, это вот восточноевропейский холдинг, это и банк, Home Credit, и эти Шкода, именно эти вагоны, и там какая-то на разработки там и эти издания. Вот в центре Санкт-Петербурга, рядом с московским вокзалом, здание Невского центра, напротив площади Восстания принадлежит ППФ Real Estate. Это вот компания ППФ, которая входит тоже в восточный европейский этот холдинг ППФ, как раз таки владеет этим объектом недвижимости. То есть, это первый момент, да, то есть очень много запасов у, органи у организации. Второй момент, все э риски перестрахованы. Если что-то пройдет не так, перестраховщик будет выплачивать. То есть, страховые компании они переживали уже не одну мировую войну и не одну гражданскую войну и очень много других кризисов и потрясений и это не самый плохой способ их защиту приобрести хотя бы в непонятной ситуации знать за счет чего у тебя будет что-то погашаться Скептики обычно говорят, ну там же деньги обесценятся, Такая, а кто вам мешает дополнить именно на уровень инфляции? ППФ всегда предлагает, ну индексируйте просто свой взнос и все. Хотели накопить полмиллиона через 30 лет, просто чуть больше вносим ежегодно, и это будут те же самые там а полмиллиона через 30 лет. Ну там понятно, может это будет там 700 уже тысяч. Почему? За счет того, что я индексировала там на 300, на 1000 рублей и так далее, незаметно-незаметно в фоновом режиме каждый год себе пополняю. Поэтому, вот он, опять же, здоровый пофигизм. Он всегда помогает. Так, Ну и более того, страховые компании не попали под санкции. То есть здесь можно не переживать. Был еще вопрос, связанный с Мосбиржей. Там про дефолт я ответила. Был вопрос, связанный с Мосбиржей, о том, что закрытие Мосбиржи означает о том, что портфель сгорел. Конечно, нет, друзья. Во-первых, если у вас активы, то да вот если биржа не работает означает ли что портфель сгорел и ничего продать ничего нельзя смотрите давайте сразу разбираться биржа это просто рынок где продаются огурцы помидоры но вместо огурцов помидоров там ну, вместо огурцов и там лука продаются финансовые инструменты акции облигации там деривативы разные и так далее а, так вот, то, что биржа закрылась, это просто закрылся рынок Мы просто сегодня не продаем и не покупаем, друзья мои Все, ваши активы, они никуда не делись Если у вас там была куплена корзинка и она стоит в камере хранения, она также и осталась а Что такое камера хранения, если будем переводить на эту овощную тему Камера хранения это депозитарий, где хранится вся информация о том, какие активы у вас были куплены Продавцы – это вот те самые брокеры, которые бегают между собой и покупают э, огурчики, картошечку, морковочку в виде акций облигаций только. Э, это вот те самые брокеры. Они просто как посредники. Вы им денег дали они, и сказали, вот это пойди купи. И он побежал, это купил и сразу в камеру хранения отнес. В депозитарий у него это на руках не осталось. И, соответственно, вы можете не переживать за ваши активы. Э, они в целости и сохранности информация о них хранится в депозитарии. Э, Скачайте э, от брокера информацию, отчет брокера скачайте, отчет депозитария скачайте, чтобы вам быть, ну, вот так, что говорится, как поспокойнее было. Но вместе с тем, это ничего никуда не исчезло, просто рынок закрылся, ну, вот на замок повесили амбарный. И повторюсь, это нормальная практика, абсолютно нормальная практика, когда закрывают рынок во время вот каких-то таких существенных кризисов в той или иной стране. Это не только мы делали, делаем, это и раньше делалось до нас. Для чего это делается? Для того, чтобы спекулянты рынок искусственно не обрушили, чтобы все было благополучно, чтобы экономика в нормальном состоянии пережила. Елена, здравствуйте. А есть канал в Телеграм, чтобы не потеряться? Вот, да, есть. И я призываю вас всех подписываться. Я сейчас, ну, во-первых, он также его можно найти, Елена, нижнее подчеркивание, Финкульт. Телеграм-канал. Это первый момент. Второе, второй момент, я призываю вас подписываться именно на телеграм-канал по ссылке в шапке сторис. Если уж прям совсем все сложно, то потом в личные сообщения мне напишите и мы будем вас подписывать вручную. Ну просто в личных сообщениях буду кидать. А тогда Елена, нижнее подчеркивание Финкуль. То есть как вот у меня здесь называется, так же я там в телеге называюсь. Присоединяйтесь, там, кстати, прикольно так, там люди так активно вопросы задают, прям немножко по-другому, все равно есть ощущение, как будто я, я врываюсь в личное пространство человека, но мне кажется, наверное, мы привыкнем со временем. Так, ответила про биржу, ответила про ППФ, ответила про этот... Про страхи. Так, Binance закроют, как думаете? Не знаю. Ну, я же, знаете, я же этот, не как гадалка здесь, я здесь просто как из точки зрения логики рассуждаю. А очень, очень можно быть, человеческий фактор какой-то сработать, сложно однозначно утверждать, мне что-то закроется еще или нет. А, ну, я как бы, видите, я предполагаю о том, что все-таки э, сейчас политика будет направлена на то, чтобы вот, максимально ограничить нас от внешнего мира и создать здесь некую экосистему свою внутри. Э, ну, и как бы посмотрим, будем подстраиваться под ситуации, и все. Сейчас самое разумное – это заглядывать в свои финансовые планы и корректировать их. Вот. Вот это вот прям самое правильное, я уже заглянула, я уже скорректировала, отпуск отменила, ну в том плане, что я планировала полететь там с мальчишками и туда, и сюда, понятно, что теперь ситуация неоднозначная, поедем просто в Вологду, будем на Рыбинское водохранилище купаться, тоже неплохо в поход обязательно поедем с палатками, это у нас постоянная традиция, то есть это мы точно не будем отменять ну, в общем, как бы я, я считаю, что события, они просто есть события да? новость есть новость, события есть события и здесь -то нам нужно просто под себя подстраивать под них и все, мы не можем их изменить, мы можем только подстроиться, поэтому бережем нервную систему, бережем себя и подстраиваемся. И, конечно, подписываемся на канал в телеге. Да? Я ссылки дам. Говорят, что на Западе доллар стоит 400 рублей. Курс совсем другой. Какие могут быть объяснения? Так, а я же вам об этом и говорю. То, что искусственно сдерживают и будут это делать. И, скорее всего, так и произойдет, что будет там одна история, а у нас другая. Поэтому здесь все те же самые объяснения, все то, что я с самого начала сказала, о том, что, скорее всего, будет некая внутри самостоятельность, то есть стабилизация, такая, знаете, вот прям хорошая стабилизация начнется, когда у нас будет очень много вот именно своего производства налажено, то, что, то, что мы закупали когда-то за границей, и цены будут выравниваться и так далее, и так далее. Нам же зарплаты это не повышают, цены сейчас растут, но зарплаты не повышают. Потом корректируют их, естественно, да, в, в этом, запрещают рост цен на товары первой необходимости, корректируют и рост цен на бытовую технику и все остальное. Но, как бы поверьте, всегда найдутся каналы, которые будут поставлять и технику, и производство будет налажено, и все остальное. Просто мы привыкли ездить на Тойоте и пользоваться айфонами. Так как кто говорит, что вы не будете ездить на Тойоте и пользоваться айфонами, так и будет происходить. Я более чем уверена, что все равно, в советский год уже все это происходило, и ничего, сейчас это будет просто более легализовано, никого сажать за это не станут, понимаете? Ну не станут за это сажать, будут, будут просто открытые каналы, какие-то поставок, и все, рынок останется, никуда не денется. Так, друзья, если еще у вас вопросы? Можете поделиться. А, вот, если биржа не работает, означает ли, что портфель сгорел? Это я ответила. Возможно, дефолт, вот это я ответила. Может ли быть дефолт в России на фоне санкций и заморозки резервов Центробанка? Заморских резервов. Еще раз повторюсь, нет, дефолта не будет, потому что слишком много у нас ресурсов. Дефолт – это банкротство, это невозможность отвечать по своим обязательствам. Ну вот просто сразу примеряйте на себя, что такое невозможность отвечать по своим обязательствам. Это значит, что у меня и денег нет, и имущества нет. А в нашей стране очень много имущества, ресурсов много, которые мы можем продать и закрыть обязательства. Понимаете? Поэтому не стоит переживать из-за этого. Мне так приятно, что вы мне там сердечки шлете. Я, этот, спасибо вам большое. Я вам тоже шлю свои сердечки. Вот, друзья, если еще есть вопросы, задавайте, я с радостью на них отвечу, если вопросов нет, то я надеюсь, что я вас в очередной, э, там, как-то смогла успокоить, немножечко, не то, что даже моя цель не то, чтобы успокоить, а немножко вас, ну, из-за вот этой вселенской паники э, немножко к себе вернуть. То есть, ну, давайте о себе думать, давайте вот какое-то здоровое отношение именно к своей ситуации использовать, ладно? Потому что она, события могут происходить сколько угодно, и мы не знаем, сколько продлится. Август вообще для Российской Федерации всегда непростой месяц, и что там в августе будет, тоже сложно сказать, да? И здесь остается только ждать и беспокоиться о себе на что я буду жить, если я потеряю работу так, вот у меня тут есть финансовый резерв значит, я там хватит мне столько-то месяцев ну, если что, там, кассиром в пятерочку пойду, да там вроде всегда требуются люди на что я буду лечиться, если что-то случится со здоровьем, или же что-то случится из близких со здоровьем вот, долгосрочное поле страхования на что, как этот, «На что я буду достигать финансовых целей? Там, закрываем финансовый план, делаем, смотрим и руководствуемся им». Ну, то есть человек же, он все равно подстраивается, и поэтому вы все равно подстроитесь. Просто сейчас вы вместо того, чтобы смотреть на себя, начинаете смотреть а, на вот проблемы вселенского масштаба. «Не надо, не надо, вы их не решите». А нервную систему расшатаете. Хотя, конечно, у меня вот с Леной, Еленой Гековой, косметологом, я считаю ее физиологом, был прямой эфир. И она сказала тогда очень правильную, такую прикольную вещь, мне очень понравилось, о том, что стресс необходим организму. Без стресса человек не будет мобилизоваться, не будет двигаться, не будет жить. Поэтому стресс – это хорошо. Так вот, давайте лучше вот этот вот стресс, который с внешнего мира сыпется, лучше его в продуктивное русло себе на пользу, да? Там, в здоровый образ жизни, в, там, в продуктивную работу. Ну, то есть вот что-то такое. Не в переживания, а вот именно вот что-то хорошее. Может ли быть повторение сценария 98-го? Ресурсы же у страны были, но это не спасло. Не-не-не-не-не. Давайте не путать. Там было два разных государства. Два разных. Это было все-таки постсоветские истории, это Советский Союз, там была плановая экономика, сейчас у нас экономика рыночная, большинство ресурсов на тот момент не использовалось, и там не было вот именно вот этих, так скажем, определен, определенных доходов выстроенных, сейчас это все-таки уже другая история, то есть это как сравнивать... 5-летнего ребенка и 35-летнего взрослого работоспособного мужчину. Вот я бы вот так, наверное, сравнила то, что было тогда и то, что есть сейчас. Это два разных человека, то, что в 5 лет, и то, что в 35 лет, или там в 40 лет. 40 лет это уже апгрейд, это опыт, это деньги, это связи, это все есть. В 5 лет ты ни, никто, <смех> и от тебя ничего не зависит. Вот в 98-м примерно такая ситуация произошла, что ничего, к сожалению, не зависело. Экономика была другая, другая, плановая, и это очень сильно повлияло. Елена, рад вас видеть, почаще выходите в эфир, спасибо, но вот Юрий, видите, как обещают нам закрыть инстаграм, будем встречаться в телеграме, контакт, честно говоря, прямый эфир не люблю, потому что такое количество там мусора, это ужас какой-то, и вот там не, ну, прям неприятно работать, поэтому будем в телеге общаться, да, там же можно вроде как-то какие-то эфиры проводить. А, спасибо за эфир, как-то успокоился здорово, спасибо за эфир я рада, что я смогла вас немножечко а как вы думаете, в течение какого периода будет стабилизация на рынке, так как у всех паника и все дорожает а, вы имеете ввиду, ну вот вообще в стран, внутри страны, там, в России а, однозначно сказать сложно, но мне кажется что ближе к холодам все стабилизируется как бы это цинично не звучало да? А, и, ну, ну, то есть, я думаю, что будет, конечно, еще непросто и лето, и там вот ближе уже к октябрь-ноябрь уже будет, наверное, какая-то договоренность достигнута, потому что пока стороны не договорятся, все время оно будет происходить. И за этот период как раз-таки будет налажено внутреннее какое-то производство, то есть поймут, в чем дефицит, в чем недостаток, и будет это производство налажено, и будет, соответственно, рыночная ситуация выравниваться вот, как-то так, все, ну что, друзья мои, рада, спасибо, что вы были со мной, сейчас эфир сохраню, подписываемся на канал в Телеграме, он также, его можно найти, Елена, нижнее подчеркивание, Финкуль, как и здесь, я, если не находите ссылки, пишите в личные сообщения, ссылки буду отправлять. В сторисе я тоже размещу, ну, вот я уже там разместила ссылку на этот, на канал в Телеграме, но есть вы присоединяйтесь обязательно, пожалуйста, благодарю, Елена, очень классный эфир, пожалуйста, я рада, спасибо. О, Лена, привет, благодарю, было очень полезно, вот, все, все здорово, все, я надеюсь, я всех вас этот немножечко в себя, в чувство привела. Ну что ж, и жду вас в телеге. Конечно, VPN я установила. Конечно, я надеюсь, что Инстаграм еще не совсем. Мы будем тут же также посты выставлять и все остальное. Но, видимо, Телеграм все-таки это наше все. Ну, все, счастливо, друзья мои, до свидания.